предыдущего поста. Опять. Посмотрим. Вопрос согласия. Как добиться, чтобы, когда мы, допустим, взяли собственника, и у него есть определенное желание получить какую-то прибыль, и мы согласны с тем, что он прав, он может получить такую прибыль. Это более или менее в рынке. Это не совсем завышенная история. Окей. И мы не хотим его прожимать по цене. Но, допустим, приходят люди, вот этот собственник, у него вот такая идея. Приходят люди, у которых кардинально другая идея. Они говорят, дорого, дорого, дорого, дорого, нас не устраивает, давай дешевле, давай дешевле. И тут уже начинает сомневаться и собственник, и риэлтор. Что же делать? Давайте разберем примере коммерческой недвижимости. Очень просто. Смотрите, допустим, человек продает гостиницу небольшую, например, на Челноморском побережье. Я кучу всяких видео увидела, мы сняли, упаковали, бла-бла-бла-бла. Это вообще не то, что влияет на факт, будет она продана или не будет она продана. Вы можете хоть супер документальный фильм со спецэффектами снять об этой гостинице, и это никак не поможет вам ее продать. Но, допустим, у нас есть гостиница, приходит один человек, который говорит, слушайте, ну, я просто хочу тупо купить гостиницу, не знаю, зачем мне без есть деньги, мне нужно вложить. Вот у меня есть такая сумма, мне больше просто понравилось внешне. Но у меня сумма меньше, чем вы хотите. Они начинают торговаться и не доходят до согласия. То есть у них нет согласия. Один говорит, это стоит, например, там 100 рублей, а другой говорит, нет, ребят, меньше, чем за 200 не отдам. Ну, потому что она классная. А потом приходит человек, который, например, знает, каким образом привлечь огромное количество людей в формате, например, не гостиницы, а хостела, в этот поселок на Черноморском побережье. И он приходит и говорит, а сколько стоит? Он говорит: 200 рублей. А этот уже знает, что прибыль с места, которое он в итоге выберет, будет составлять несколько миллионов рублей, а не просто рублей, понимаете? И поэтому его устроят и за 200, и за 300, и за 400, потому что он видит в этом объекте намного большую прибыль и понимает, как ее добыть. Для сравнения, вот этот человек может абсолютно не понимать, как он будет это эксплуатировать. Для него это просто способ поставить деньги, а потом думать, что с этим балластом делать. Вот этот понимает, что любой объект от 200 до 500 подойдет ему, потому что он принесет ему феноменальные деньги. Например, евро-двушка, например, допустим, маленькая спальня, большая кухня-гостиная. Для одного клиента он приходит и говорит, слушайте, ну это фактически однокомнатная квартира. Почему она стоит как двушка? Это дорого. Я не буду за это платить. Приходит другой клиент и говорит, слушайте, классно, мне как раз, я живу один, но мне ну, нравятся большие площади, поэтому обычная душка мне не подходит. Покупать двушку, чтобы была лишняя комната, в которую я не буду заходить, она мне не нужна. Слушайте, ну это получается даже чуть-чуть дешевле, чем полноценная двушка, и меня полностью все устраивает. И он говорит, беру, для меня это недорого, для меня это нормально. То есть почему мы не сталкиваемся с таким большим количеством клиентов, некоторые риэлторы, по какой причине? Потому что если их всего приходит, 10-15 в месяц обращений реальных то, может звонков будет хоть 250 но если там реальных людей всего лишь два или три в них может просто не оказаться согласно с вами человека понимаете может не оказаться того человека у которого в принципе есть какая-то идея эксплуатации или например в 10 людях подобрались только ну малобюджетные семьи которым нужно максимально большая площадь за самые маленькие деньги и вот им все будет э, дорого, все, все, что вы мне предложите, будет дорого. Но если вы привлечете 50 клиентов, и если вы будете бить не по дешевым ресурсам, где реклама привлекает дешевых людей, то есть людей с маленьким бюджетом, а если вы будете точно целиться в ту аудиторию, например, если вы продаете гостиницы, вам нет смысла рекламироваться на досках объявлений, потому что там нет людей, которые планируют приобрести гостиницы, большие, по крайней мере. Крайне редко они вызывают какой-то отклик. А если вы, например, продаете самую дешевую однокомнатную квартиру за миллион двести с гнилым полом, то, конечно, ваша аудитория на доске объявлений. Потому что нигде в другой рекламе никто не будет кликать на эту квартиру даже из-за цены, потому что она убогая, понимаете? То есть можно найти те ключи, которые подходят к тем замкам, которые вы хотите открыть. И это мы делаем постоянно на наших программах, на курсе риэлтор Профессия. Бизнес». Сообразительные ребята на наших вебинарах, абсолютно бесплатных, но достаточно практичных, длинных, ну, подразумевающих, что от вас требуется работа, то есть это не просто продажа, разбираются с этим и находят решения и начинают работать правильно. Преследуя интересы и продавца, и покупателя, и самое главное, используя современные способы, а не ходя палкой-копалкой, пытаясь вытащить коренью, удивляясь, почему кто-то ездит на Бентли, а я не могу свести концы с концами.